Алина, добрый вечер. Вот у вас с обдивами тут а, вообще, конечно, прям перебор а, ну, сумасшедший. А, так делать, в общем-то, нельзя. У вас столько полигона, что когда я начал включать с обдивы, у меня начал зависать компьютер. Вот. Поэтому ну, так моделировать нельзя. Еще а, плюс у вас... А, уровень разбивки на когда вот толщины было стоит везде один то есть если бы вы ставили 0 то конечно бы у вас проблем было бы меньше а так у вас так вот здесь 0 если 5 единицы вот убираем уже легче стает. Значит, смотрите. Давайте я разберусь с вашими деталями. Проблема еще в том, что картинку-то вы мне не прислали. Так, сейчас я гляну. А вот вроде есть референс. Сейчас посмотрим. Да, есть. Референс. у вас две картинки по референсу, если бы вы мне обе их прислали, было бы хорошо. Я бы тогда по ним полегче было. Значит, смотрите, сейчас я отключу, э, уберу все лишнее, что вы наделали с обдивами. Вот, посмотрю, как и что там у вас. Что можно исправить. Поправлю и потом включу опять запись. Вот все ваши косяки при моделировании, они вот на сабдивах-то вылазят. От того, что вы больше добавили сабдивов, от этого лучше-то не становится. Поэтому... Ну ничего, в принципе, можно здесь с вашей моделью. В принципе, неплохо вы модели Посмотрю, я уберу все лишнее и посмотрим. Я думаю, что вполне будет нормально. Итак, первое, что я сделал, я убрал все ваши сабдивы. Раз... Вытащил все из-под друг друга, из-под иерархии. То есть теперь э -э, все отдельно. И то есть друг от друга независимые. Они все в один ряд. Теперь никак у вас были друг под другом. Все это ни к чему. Вот, то есть вы меняете там одно, у вас меняется другое. И Сабдив накладывается с одного на все остальные. Этого делать не нужно. Вот, теперь давайте посмотрим. Сейчас видно геометрию. И вот теперь можно разобраться с геометрией. Так, вот здесь симметрия должна была быть. Ну, разберемся. Ладно, отключаюсь дальше. Хотя нет, давайте сейчас вот а, пока видно геометрию, разберемся. Так вот это еще что-то. Поверхность ткани. Разбивка один тоже убрать не надо. Так остальные вроде по нулям. Угу. Все убрал разбивку по нулям. Вот. здесь. Значит, симметрию брал, наверное. Сейчас симметрию ставим. Рускость никогда не нужно использовать в моделировании. Только объект. Ладно, потом с ним разберемся. Сейчас пока вообще его сделаем невидимым. диск. Ага, тоже пока его сделаем невидимым. Потом с ним будем разбираться. Итак, по порядку. Значит, смотрите, если у вас объект уже имеет какую-то толщину, то на него накидывать поверхность ткани не нужно. Он и так имеет свою собственную толщину. Если вам надо увеличить толщину, вы выбираете полигоны и делаете просто объект шире. То есть убираем лишнюю поверхность ткани. Здесь она не нужна. У вас предмет объемный. Дальше смотрим. У вас при моделировании вот здесь... Так, ну как? Здесь нормально. Так. Соловина не работает. Вот. Соловина работает. То есть, вот эта вот штучка, она позволяет прятать те объекты, над которыми вы сейчас не работаете. То есть, если нам надо поработать над этим объектом, мы его выделяем и включаем для него соло вида. И тогда все лишнее убирается, и мы можем спокойно поработать с этим. То есть давайте его проверим на полигоны. На полигонах у него все хорошо здесь. То есть вот здесь вот проблемы. Вот здесь проблема. Из-за этого и начинается у вас. Косяки, так, нет, почему, нет, все нормально, тут нормально, нет, все хорошо. Все, везде четырехугольники. Все, с ним проблем не должно быть. То есть вы на него закинули симметрию. Никакого не нужно для него поверхности ткани, потому что он у вас. Ну вот, единственное, вот здесь может, мне кажется, слишком сузили. Может так и нужно. Да, ладно. Уширение диспетс уже не может, так оно и нужно. Но остальном все нормально. Все, вот теперь вы можете сабдив закинуть на него. так, так, так, так. Эти пока мы давайте сделаем невидимым, и вот это сделаем невидимым и посмотрим. Вот в принципе, в принципе, вот единички здесь, вот здесь вот так, здесь четырехугольник, так давайте глянем. Вот здесь проблема у вас. Вот она и начинается. То есть здесь у вас пятиугольник. Давайте отключим симметрию. Вот. Вот здесь пятиугольник. Этого не должно быть. Вам нужно дорезать до конца. Выбираем полигоны. Нож, и здесь только видимо и включаем, и вот от этой точки мы дорезаем до конца, раз уж у вас тут это нужно было сделать обязательно. Если вы собираетесь использовать сабьев. Никаких треугольников не должно быть. Вот все. Escape. Здесь смотрим. Если здесь. Здесь то же самое у вас. Также самое их дорезаем до конца чтобы у вас были везде четырехугольники и тогда у вас проблем с обдивом не будет все escape. все в остальном здесь мы исправили теперь спокойно включаем сабдив и видим что все теперь у нас никаких проблем нету все сабдив у нас ровненький даже если вы ему сейчас дадите двоечку он будет еще мягче. Так. Ну, в принципе, в принципе, я не знаю. Смотрите сами тут. Если вам мало единички, твоечку можете сделать, будет мягче. Все. Теперь включаем симметрию. Все. У нас с этой разобрались. Все. У нас форма стало мягенько хорошее все как вам надо. Но нету картинок, поэтому. все нормально все можно оставлять если вы хотите чтобы она была толще опять отключаем то выделяете вот эти внутренние полигоны или внешние и вытягивайте их делайте больше но я тут смысла не вижу особенного в этом если посмотреть референс ваш, то здесь она достаточно тоненькая, поэтому смысла уширять ее, но не надо. Толщины ей добавлять я не вижу тут никакого смысла. напишу готово Теперь давайте посмотрим следующее. Следующая деталька у нас. Вот это. Вот это деталька. В конечном сфера. Коль уж вы ее выдавили, то нужно было ей и сделать. Но вот здесь у вас вот проблема вот эта. И вот это. То есть вот треугольники, которые вам не дают нормально покоя. Здесь что бы я сделал? Сейчас поверхность ткани мы отключим. И сделаем все четырехугольники. Вот, во-первых, у вас треугольник. Переходим в точки. И вот так выделена точка одна сшить, сшиваем здесь, и здесь соответственно, раз у вас симметричная штука. Вот, можно в принципе, можно в принципе тоже сделать, как вы делали с этой штукой взять. И поскольку она симметричная, то не заморачиваться. Сделать одну сторону, а потом симметрию. Вот здесь у вас треугольник надо убирать. Вот, раз, два, три, четыре. Так. Здесь у нас четырехугольник, здесь четырехугольник. Единственное, здесь скользить. Скользить. Нет. Ctrl-Z. Здесь может быть Не просто его сместить. Так, посмотреть, куда. Вот сюда. И сюда. Еще. Вверх. Вот так, может. Ага. Сломал. Вытащить наверх сюда. Вот так, мат. Вот. Да. А вот дальше идем. Вот у нас треугольник. Здесь просто добавить точку, мне кажется. И все. И... здесь треугольник убрать. Просто сшить. Сшить. И здесь сшить. Здесь лишнее. Все. Давайте теперь попробуем сабдив на него. Да. Давайте ее асимметрию сделаем ей. Так. Теперь поверхность ткани. Если толщина нормальная, здесь один сантиметр, то нормально даже правильно, в принципе, стекло. Вот. Так. можно попробовать уровень разбивки сделать один, ну вот здесь. не вот здесь как раз и вот эта штука должна быть по моему она у вас там круглая да она тут круглая поэтому здесь Вот теперь он более плавный стал у нас. И теперь можно включить его симметрию SMD. Все, оно у нас выровнялось. Стало плавной. И нигде никаких нету разломов. Вот здесь вот поправить можно. и вот это место, точка. Вот. Чтобы вот эти вот шли более-менее параллельно. И здесь можно еще... но ну, это нет, наверное. Зря вот так. Хорошо вот теперь все нормально все толщины достаточно, если для этого стекла то все можно в принципе оставлять вот здесь еще пододвинуть вот эти две точечки можно Сфера. выровнять чуть-чуть вот ну вот все можно чтобы если вы хотите то чуть чуть славнее уровень разбивки 2 сделать и все все, вот она села нормально. Никаких лишних сабдьев, ничего не надо делать. Если вы сделали здесь, то все, вот у вас четырехугольники. Она нормально сделала разбивку. Здесь тоже. Но все равно тут четырехугольник, поэтому... Все нормально, никаких заломов нет. Не надо лишнего там ничего делать. Можно поверхность ткани сделать 0. 0, смотрите как. То есть сейчас это конвертировать в примитив, когда она все готова. Убираем лишние 0 объекты. И теперь добавляем есть Сделали есть Вот это будет лучше, чем всякие. И, все, и у нас нормально, у нас гладится. И здесь будет все хорошо. Вот она у нас ровненькая, хорошая получилась стеклышко. И причем сабдив у нас ну, два достаточно. И здесь примерно будет подходящее. Так, теперь вы поняли, я ставлю запись на паузу, чтобы время ваше не занимать. И сделаю все то же самое с остальными объектами. То есть я исправлю вот эти косяки у вас, где треугольники. Избавимся от этих треугольников там, где они у вас есть, чтобы форма у вас была нормальная. Вот. И вот здесь вот, вот здесь вот, ну, можно будет замоделить так, чтобы вот этого разреза, наверное, не было. Как там сейчас глянем по лицу. Да, здесь наоборот она выступает, а у вас наоборот она туда. То есть мы сделаем так, чтобы она выступала. Вот, я вам покажу, как это сделать, достаточно просто. Ну, в принципе, тут даже ничего особенно мудрить-то не надо, наверное. Тут взять, просто ее увеличить. ну сейчас попробуем. Ой, она у нас огромная. Ладно, посмотрим, сделаем. Все, ставлю на паузу. Исправлю вам все косяки ваши. И уже потом вам отправлю готовый файл. Значит, смотрите, разобрался немножко с вашей вот здесь накладкой. То есть вот эта вот накладка, она вам совсем не нужна. Здесь ее можно удалить. Потому что у вас вот эта часть выпирает, то есть она замоделена, то у вас правильно, у вас неправильно замоделена вот эта вот накладочка просто. Сейчас мы это исправим. Здесь нормально. Здесь в принципе нормально все у вас замоделено. Сейчас погляжу, косяки есть или нету. Так, вот эту сейчас мы сделаем. невидимый, чтобы пока она не мешала. Здесь у вас... Косяков нет. Здесь хорошо все замоделено. Вот. Единственное, нужно выдавить вот эту часть. Вам надо было и все. Там маленько есть нет. Там выдавливания у вас нету. И вот этот вот грань, она, наверное. Ну хотя, хотя давайте попробуем так выделить полигоны. Выделить. Так, а что у нас? Не выделено. Выделить клическое выделение. Вот. И заполнить выделение. что Заполнили выделение. Теперь попробуем это все расширить. Вот. экструдировать так сказать. Я вот так вот, вот, вот так. да да вот. чтобы здесь была грань почетче мы давайте здесь и сделаем закрепочки а для этого возьмем инструмент разрез путем цикла и вот здесь закрепочку поставим здесь здесь и вот здесь вот теперь давайте с Немцы на посмотрим. Не, вполне себе хорошо. Так, посмотрим. Да. Все, осталось вот эту накладочку. Накладочка это делается просто. Пока отключим. Выделяем вот эти полигоны. Так, выделить циклическое выделение. Вот эти полигоны, которые у нас отвечают за эту накладку каркас команды отделить Отделили. у нас появился корпус один корпус 1 выделить все и экструд выдавить у экструда единственная крышка включен и выдавим чуть-чуть, чтобы он не выходил у нас. Вот так. Все. Так его можно чуть-чуть опустить на место. Так. Внизу тогда у нас. Ну тогда попробуем сжать его. вот так, чуть-чуть прижать его. Корпус ума, вот, все, чтобы он не торчал. Вот, все замечательно. И теперь, чтобы у него не поломалась геометрия. Мы ему тоже сделаем закрепочки. Разрез почерненения. Ставим здесь закрепку. Здесь закрепку. И две закрепочки здесь. Все. Теперь мы его из этого сабдива вытащим. И дадим ему свой sub -gif. Все, Включаем. Здесь 2 вставляем. И все. И теперь я там не помню, какой у вас материал был. Накинем материал сюда. И все. Вот у нас получается все четко. Так, следующий. Вот это у нас остается. Следующий у нас идет. Вот это где мы не отключили. Вот это, по-моему, да. Да, здесь вот у нас вот эти треугольники никчемные. Сейчас мы их уберем. Угу. У вас лишние точки накладки вот... Сейчас мы их удалим. Здесь шиваем, Здесь мы можем скользить так. Еще немножко можно так. Здесь проблемы нельзя так делать, то есть здесь должна быть точка. Так, сейчас мы сделаем это невидимой. Так. переходим точки. Так. точки и здесь надо резануть попробуем путем цикла попадем в точку Не хочет она путем и резать. Попробуем разрез плоскостью. Тоже нет. Тогда вручную. Вручную. Опять также режем до конца по возможности как можно применить. думаю, что мы одну сторону разрежем, а вторую просто сделаем симметрию, чтобы нам вторую не резать, чтобы они были симметричными. Так, так. Угольников нету. Теперь можно ее засунуть в симметрию. бы не соединились у нас точки проверим нет ли еще все нету вот здесь вот. можно сделать чуть-чуть скользить ну в принципе можно и так сделать но все-таки я лучше бы соскользил эти точки Вот здесь четырехугольники стали более четырехугольниками. Вот. Там будет правильнее. здесь чуть-чуть поправить и поправить вот здесь. Так. А, ну тут у нас не надо не будет. Здесь у нас все. Потом просто на точки оптимизируем. Цепи, да, так, чуть-чуть, да, чуть -чуть. да раньше. Все, все теперь симметрию мы конвертируем, открываем, называем искать, да и там вязком, включаем. Так. Поключим сэндвич здесь. И в принципе. Можно бы соединить, наверное, и соединять. Ладно. Писать отдельные будут страшно. Здесь у вас все равно для motion дизайна поэтому для визуализации можно и так оставить. Так, ну и все, в принципе, здесь. После того, как мы поверхность ткани сделали нулевой уровень разбивки, мы с вами его давайте конвертнем. Нам не нужны лишние модификаторы. Вот, и теперь на него накинем уже сабдиф. SubDiff. Два sub 2, 2 раз у нас везде по два, пусть будет по два. Вот, все. У нас замечательный получился SubDiff. Здесь четырехугольники, никаких зажимов, все гладенько. Если вам нужно вот здесь вот четкие грани, то тогда мы берем разрез путем и линии и делаем закрепы вот. здесь здесь и можно вот здесь. здесь включаем вниз все у нас ровненько Замечательно. Все. Нигде никаких зажимов, никаких заломов. Все отлично. Так, включаем эту. Все. Так, так, так, это исправили. Так что-то у нас еще дальше. Так. И, кстати, вот эта штучка мне кажется, она, ну хотя, может быть, она и выпирает. Ну, пусть выпирает. Так, осталось нам. разобраться с этими детальками. Так, это у нас... Так, кто у нас? Плоскость. Это что за плоскость? А... Пусть пока отключен диск. Что за диск? Ага, диск. Понятно, душка. Душка. Так а смысл не, я что-то не очень понимаю душки в этом. А она ну просто на это одевается, но там же вы же сделали утолщение. Вот здесь. Ну в принципе, в принципе, если хотите. можно и оставить. Но она должна быть тогда полностью закрывать эту, которую вы сделали, вот эту штуку. То есть, здесь что нужно? Здесь нужно, во-первых, там толщина, я так вижу, не очень большая, то есть, совсем чуть-чуть вот здесь. То есть, ее надо просто сдвинуть, наверное. Так, а где у нее Ух ты! Дивний центр-то далеко. Каркас. Центровка оси. Центрировать ось. Выполнить. О чем? А, это в симметрии. Душка. Тоже центрировать ось. Чтобы она у нас закрывала все, мы сейчас ее сделаем чуть-чуть толще. И для этого мы ее просто экструдим. Чуть-чуть буквально. Лучше бы, наверное, вовнутрь, но в принципе не важно. Так. Теперь мы ее поставим на место. Посмотрим. Так. просто развернуть, ее надо здесь по центру выставить, а здесь ее повернуть. так. Вот. По высоте еще надо будет ее вытянуть. Здесь попроще. Здесь мы путем цикла циклом выделим. I Вот теперь все хорошо, вот. вот, давайте теперь включим симметрию, если у нас здесь не соединяется, то мы в симметрии добавим расстояние, и конвертнем, чтобы у нас лишних нам не нужно. Избавляться надо всегда от лишнего всегда. Все, теперь для него Сабди вкидаем, Сабди вкидаем, ему также оставляем два здесь нормально вот здесь этот косячок смотрим из-за чего низ Точки все вытянуть, оптимизировать, где-то у нас точки. Вот, все, теперь все. Где-то дополнительная была точка, которая нам делала косяк. Все оптимизировали, у нас все точки срослись. Но это из-за симметрии было. Все четырехугольные, все в принципе... Теперь нормально. С этой деталькой поглядим, как она будет выглядеть. Да. Если здесь нужно, чтобы вот было справление, то вот надо посмотреть вот в этих местах, вот закреп вот этот мешает. И можно сделать просто эти раздвинуть точки. Сейчас мы их... Видели? Так, эти точки отскользим. Все три не скользятся, наверное. Нет, конечно. Кстати, они тут у вас и не нужны, эти точки, их просто надо сшить. Они вам дают там лишние треугольники. И все, и нормально без них. Так, и Тут, тут тоже надо убрать. Субтитры yes. Теперь на той стороне, поскольку у нас симметрия, сделать нужно то же самое. То есть вот такие мелочи они создают как раз и косяки, когда вы во время моделирования что-то неправильно нарезали. Это все приходит с опытом. Вот, вот здесь вот видите. Вот. Это вроде бы как. А вот здесь вот излом на четырехугольнике получается тест. Ну сгладится в принципе раз тут нету. Вот. Ну, просто здесь надо было немножко выдвинуть сюда его. Ну ладно, пусть сам диктот сгладит четырехугольники, будет нормально. Вот здесь вот тоже так скользить. убрали все убрали теперь включаемся в них И все теперь нормально все теперь круглое сюда смотрим. да все теперь нормально. здесь тоже если хотите убрать тоже надо тоже самое сделать посмотреть убрать закрепы закреп убрать, выровнять вот это все, и тогда тоже не будет этих заломов, либо просто раздвинуть их, сейчас мы раздвинем, а, ну это по одной точки тоже, так, так, так, так, так, так, так, попробуем сейчас грани удалить, Лучше всего тоже сшить. И она будет гладкая. Тогда она будет гладкая. Ну, попробовать скользить. Будет она скользить или нет. Да, можно грань поскорить. Конечно. Здесь выделить все и оптимизировать здесь что-то у нас с точками тоже напутано так грань скользить ага вот просто у нас June. С этой стороны тоже самое надо тогда сделать, раз уже тут смотри нету. Все теперь вот Все нормально. Так, окей, все развалилось. Так, и осталось у нас что? Вот это. Что такое подкладочка? Ну сейчас мы с ней разберемся. Пусть она там и будет. Так вот здесь симметрия соединения надо сделать. Ух ты! треугольников нигде нет все нормально можно симметрию здесь в связи с тем что мы точки точки соединяли лишнее убираем точки соединяли поэтому нам надо взять сделать обязательно точки оптимизировать выделить все, оптимизировать, чтобы которые совпадают, точки они срослись. Ну все, и сам их оставляем 2, 2 как у всех. И все, и вот она, мягенькая подушечка получилась. На этом все, я думаю. Все. Если нужно подушечку под Дальше туда воткнуть, мне кажется, было бы неплохо ее... И... Тут-ту-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Каркас, центровка центрировать. Не хочется сюда выполняться. Но... Это со всеми у вас как-то напутанно. Вот. Чуть-чуть это Нормально. Ну все. Вот. Ну а с этими по аналогии. Ну тоже что тут -то, в принципе все нормально у вас. Поверхность ткани. Толщина, если все устраивать, тоже конвертнуть, чтобы она не выпендривалась у нас. Лишнее удалить. Дэлита. Давайте наверх, чтобы с ней не путаться. Также на нее SMD. 2. SMD. Все. Вот она на месте. Четко люкс, никаких проблем с ней нету, с этой делаем то же самое, если все нормально, если все нормально, то мы ее конвертируем вытаскиваем там тут что да, дали Да, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Так, где она у нас должна быть-то? Так, где она здесь? Чуть-чуть меньше она должна быть. разогнута. Ну ладно. Разогнем. Натерем точки. Немножко разогнем. Ну пусть так будет. Так. Так. Чуть-чуть еще можно повернем. Вот. Так. И теперь... Так, это у нас плоскость, и тоже есть Subdiv, так, Subdiv сделаем 2, ну и все, а теперь ему можно сделать симметрию. Появилось, появилось. Ну, а эти можно просто откопировать сюда, передвинуть. И все это вы уже сами сделаете. Ну, все, на этом, я думаю, достаточно у нас правки. Дальше продолжайте дорабатывать, делайте нюансы, детали, если какие-то потом вопросы еще будут. Там вот по тем, которые у нас диск, там плоскость, что-то. Ну, на уроке будем делать, ну и на экзамене еще будет премиум доработать такие детали мелкие. Ну а так все, в принципе, основное сделали. все на этом прощаюсь. До свидания.